Тает снег порою вешнею, высыхают ручики, облетают на черешнюю молодые лепестки. Утро вечером изменяется, чтоб прийти на землю вновь. Все на свете изменяется, все, но только не любовь. Догорят костры осенние, гуси к югу улетят. Подо льдом озера синие, неподвижные стоят, Только веточка качается, листья, сбросившая вновь, все когда-нибудь кончается, Все, но только не любовь. Ошибаемся, печалимся, размышляем, что к чему, и не стой порой встречаемся, доверяем не тому. Месяц в облаке заблудится, и сияя выйдет вновь. Все на свете позабудется, все, но только не любовь.